Привет, друзья! Я приветствую вас на своем канале в разделе Мой Сегодня я приобрел такую пару. Это салатница обычная и поддон для цветов. Это мне обошлось в полтора доллара. Ранее месяца два-три назад я приобрел такую пару уже готовую для бонсаев, для для растений. Два-три раза дороже полторы или тысячу тенге. Я сегодня решил из салатницы сделать вот такой вот поддон для бонсая. И, тем более у меня есть вот такой вот претендент на пересадку. Этому фикусу уже порядка 5-6 лет. Я решил его посадить вот сюда. Ну, в примере, если получится, конечно. Будем экспериментировать. Для этого я взял обычный дрель, нашел у себя насадку для сверление кафеля и подобного материала сейчас попробуем это сделать этот наконечник видимо уже давно вышел из строя он вообще на месте стоит ничего не делает я решил взять другое сверло надеюсь что она подойдет у нас для сверления этой поверхности я сделал уже небольшую насечку и продолжаю получилось. Такая дышка получилась. Итак, у нас отверстие получилось. Правда, я приложил мало сил. Поменял не пару сюэл. Надо иметь хорошее новое, скорее всего. Сейчас осталось только попробовать примерить этот фикус на новом месте. Берет, Я смотрю, у него как раз плоское корневище. Вот он сюда и бросится. Вот такой вот первая Добавляя этому фикусу свежей земли, готовой для фикуса специально. На дно положил камушки для тренажа. осталось всего немножко полететь и досыпать землю. Вот как вам? Вот такая вот получилась у нас композиция. Так, с Василием поздравляем. Такая квартира получилась у него. Думаю, если вам понравится любой салатник, можете сделать из него такой горшочек для вашего фикуса. До новых встреч. Пока.